Да, мы слушаем ваше мнение очень горло, на тезис, на правильном И первое, на что бы я хотел, чтобы вы отметили, вот, Владимир Вадим он, конечно, у нас под названием самый добрый депутат, но иногда сначала скажет, потом подумает, что в отношении вас сначала сказал, теперь уже, наверное, пожалел, но все-таки, чтобы развеять сомнения по поводу через вас, там, и в бизнеса, который бизнес. бизнесе Пожалуйста, относитесь и по существу очень долго да, что мы просто понимаем, что вы долго разведите. Сегодня председатель комиссии, депутат, когда слово гости, пришла ну, как раз для того, чтобы развеять все сомнения о обвинению компании по поводу нашего... постановление да, законодательного собрания э, совместить его с брифингом председателя законодательного собрания э, как раз э, то мнение законодательного собрания и председателя законодательного собрания э, совпадает как раз с мнением федерации автолюбителей в первую очередь надо э, об этом позже расторгнуть договор с компанией «Факум», то есть с коммерческим предприятием Передать это все муниципалитету. Но первоначально надо удовлетворить потребности парковок. Об этом также говорил уз в своем брифинге. Плюс создать, создать муниципальные После чего создать муниципальные штрафплощадки. После этого тогда уже включать и платные парковки. И подземные э, парковки, о котором говорил председатель законодательного собрания, плюс он говорил о том, что откуда можно взять деньги. 1 миллиард рублей он предложил попросить у края. Причем, если говорит э, председатель законодательного собрания о том, что субсидировать деньги в районе 1 миллиарда рублей можно украять, я думаю, и законодательное собрание поддержит инициативу э, города о направлении денег для реализации парковки именно части платности. то что мы говорим о том что ну, надеюсь сомнения развеял по поводу того что у нас имеется какой-то другой разговор потому что если мы даже сейчас да. Если мы сейчас даже посчитаем экономическую составляющую, сколько будет идти с муниципальной службы эвакуации денег, с муниципальных штрафплощадок, с муниципальным парковок, это будет очень хорошие суммы наполняемых бюджеты города. Спасибо, Если мы правильно да, понимаем, да. растворный договор. Да, в первую очередь растворный договор с и покол. Тезис. Да. Ну, Несоблюдение технического задания в приложенном документе мы вам уже сообщали. Также для того, чтобы все-таки была цифра, которую не озвучили, компания Infocom на одном из круглых столов нам сообщила о том, что они потратили на проект 74 миллиона рублей. Если первоначально техническое задание считалось в размере 200 миллионов рублей, то мы прекрасно с вами понимаем, что исполнение технического задания выполнено на размере 37%. Я думаю, администрации города будет несложно расторгнуть договор, так как реализация этого проекта должна быть заработана, должна работать с марта этого года в полной мере. По сегодняшний день она работает не в полной мере, плюс э, не заключены никаких договоров э, и соглашений с ГИБДД, ГИБДД это подтвердит. Э, так как э, автомобили, которые фиксируют припаркованные и оплаченные и неоплаченные места, они должны еще фиксировать абсолютно все правонарушения. И те приборы, которые у них сейчас стоят паркованы, они также действительно для того, чтобы это сделать, в первую очередь должны быть приобретены специальные приборы, которые будут фиксировать абсолютно все нарушения заключить соглашение с ГИБДД, передать приборы сотрудникам ГИБДД. После этого тогда только сотрудники ГИБДД смогут выдавать эти камеры на эти автомобили и фиксировать, естественно, все абсолютно правонарушения. И только в скобе вот этих всех вопросов, которые я сейчас озвучил, этот проект заработает. Когда будут удовлетворены потребности, будут работать муниципальные службы, и абсолютно в каждом углу будут фиксироваться все нарушения. Только тогда мы достигнем хорошего результата. Спасибо да. Единственное, хочу вам сказать, что коллеги с одной стороны понимают, и кто-то ну, ментально, конечно, не принимает вообще саму идею платных парковок. Но по идее это, этот вопрос надо наверное, все а на все-таки разделить на два вопроса. Один сам само по себе улучшение трафика автомобилей в городе посредством этого. А второй это инструмент. Кто это будет делать, департамент, экономическая организация. И шутка такая, можно и маленьким долотом, и кипр